Все-таки запишем короткий гайд, очень быстрый гайд на Моргану в лес, потому что у меня жопа горит от этих Морган. Короче, актуальная сборка, поэтапность меняется, только единственное, что сейчас поменяем местами. Вот, раз, два, три, четыре, пять, заебись, погнали в тренировку. Покажу, блин, пару лайфхаков, блин, и все, и на этом, в принципе, закончится. Выбираем Моргану покажу, как надо зачищать, это будет кратчайший, ребят, кратчайший гайд на Моргану просто как играть в лесу на Моргане правильно, да, то есть, чтобы зачищать по таймингам и не отставать от лесника, э, до Йоры Ворка Моргана зачищала вообще там, блядь 6 кемпов, подожди, раз, два три, четыре, пять шесть, семь, семь, семь кемпов э, пока чувак забирал только краба, 7, блядь, семь семь, ебать, кемпов семь, это пипец просто, руна на вампиризм да, руна на вампиризм Руну я показал в самом начале. Кому интересно, потом перемотаете. И тут те, кто смотрит гайд. И желательно вообще забирать самостоятельно объекты. И мы начинаем с синего бафа. Сейчас я все тонкости расскажу, объясню, покажу. Очень, в принципе, быстро. Единственное, что нужно понимать, что нужно использовать смайты. Если есть помощники, выгоняйте их нахер, потому что они отводят постоянно... Э Синий баф. Они выводят его криво, неправильно. Так, первое, что и главное. 21 секунда начала игры. Смотрите, 20, 21, удар, подошли к жабе, удар, подошли, поставили, бьем, бьем синий баф. Переключаемся на жабу, ставим лужу. Синий баф. Бьем, подкотсываем, смайт, бьем жабу. Ставим лужу. Переключаемся потихоньку туда-сюда. Выравниваем их хп. Ставим лужу. Бьем жабу. Подходим. Забрали. 50 секунда. Подходим. Лужа, кьюшка, смайт. Вообще долго не думая. Все, поставили. Забираем. Ждем кд второй лужи. Нажимаем вторую лужу. Бьем главного волка. Раз, два, три, четыре, пять. волку ушел погулять. Минута 0,5. Мы забрали только что. Что? правильно синий волков становимся вот здесь выходит красный баф поставили лужу бьем красный баф в рукопашку ставим лужу бьем красный баф просто тачим красный баф Кьюшку можно не юзать вот просто стоим и дрочим его у вас есть э, скажите смайт все на накоцали пошли дальше Использовали, нажали, выбрали себе следующий скилл. Минута 45, вы ныряете к вражескому синему бафу. используйте кьюшку. Бьете жабу, выходите в центр. Ставите, бьете. В этот момент там вражеский лесник у вас там где-то наверху, там, по красной стороне, он любит зачищать одну сторону максимально быстро. Можете засмайтить, можете добивать жабу, можете ставить смайт по ситуации. Жаба умирает, вы уже пятый уровень, выходите на крабика. Где-то тут может прийти лесник, вы можете сейчас забрать краба. Я показываю именно сейчас очень быструю зачистку до, как говорится, реворка. Так, все, сгорело. Можно выйти на ганг, можно не выходить на ганг. Если есть кого гонять, это, конечно, хорошо. Заходим. Это именно чистая зачистка. Зачистка леса. Морганы, правильная зачистка леса зачистили делаем бэк на кармане 1900 почти третья минута если повезло чудным образом так что вы пошли короче забрали краба который он планировал забирать вообще заебически переходим на волков зачищаем волков именно вот такой поэтапности нужно зачищать лес Можете выйти, если он не успел краба, ваши спугнули, там, не знаю, там, набили ему лицо. Крабик есть, заебись. Стали, зачищаем крабика. Если краб остался. В рукопашечку. Уже синий баф появился. Единственный минус, то, что видите, я не использовал кьюшку. Ладно, давайте так. Удар. Удар, стали. Все, стоим, долбим синий баф, ставим лужу, переключаемся на жабу, при таком раскладе, если вы вот это все забираете, у вас сразу есть предмет перед, перед объектом, если вышли на ганг, убили кого, то вообще заебись, у вас есть предмет, где у нас там дракон, 6 секунд, 5 секунд, допустим, идем на да. идемте, Почему нужно э, именно вот собирать Леандри? Смотрим. Вот так ставим на Герольда. Он выходит, и он все равно в луже находится. Лужа кдшится, когда он получает урон. Заходим в спину, он начинает быстрее больше урона получать. Леандри дополнительно наносит по 1%. Просто жрает, наносит урон, бла-бла-бла. Очень быстро зачистка, ушли. Все. Меньше чем 30 секунд соло забираем Герольда. Можем выйти, не знаю... Потрейдится с пацаном. Все, он умер. First Blood. Переключаемся на дракона. Все то же самое. Все, поставили кодешечку. Вывели поближе, если надо, к своей команде. Поставили. Все, горит. Обязательно лужу ставить там, где будет файт. Вражеский лесник подойдет. Не знаю, там пацаны ближники, фронтлайнеры подойдут. Именно к дракону. Вот так вот выводим его. Ставим. Перед тем, как его дотравить. Что мы делаем? Правильно, на себя щиток, чтобы не получить контроль. Все, забрали объекты, сделали ТП, если есть необходимость. Вот сборка. Именно такая поэтапная сборка. Почему такая? Смотрим. Насос. Накидываем бабки. Повышаем уровень. Накидываем бабки. Сейчас мы его, его убьем, блин. Делаем фул сборку. Единственное, что тут мы сразу улучшаем вот так. Это будет быстрый гайд. Там 10 минут, блин. Разбор игры, как говорится, в лесу. Поставили себе. Забыли уровень. Вот вам лейт. Как выглядит лейт у Морганы? Такой сборкой. Попали. Оттравили, замедлили Бежим, бежим Долбим в рукопашку Он умирает, ты умираешь Все, он умер, сейчас он придет захиленный По возможности мы его сейчас перехватим Есть предметы? Два предмета, мало предметов Бля, ты иди ты сюда, дай тебе лицо набить, а отлично. Поставили ульту. Гаджах. сгорел на работе парень. Все. Прокаст. Ждем. Возвращается. Давай докупай. Докупил предметов. Докупил. Все. У него фул сборка. Как бы мы. Вот он сейчас выходит. Выходит юшка. Ешка. Ульт. Майт. Половим. Плюс-минус сейчас должна появиться э, вешка Замедлили. Юшка появилась. Смерть, блин. Упал. Вот так и файты происходят. Если там какой-то вражеский... Давайте изменим чемпиона вражеского. не чемпиона. Ставим, не знаю, там... Джинкс. Офиг. Это вообще смерть просто. Для джинсы это смерть. Сейчас мы загоним, заставим закупиться. на базу быстренько. Давай, закупайся, малая. У тебя двадцать тысяч. Все, придумал. Молодец. Обновляем противника. Убираем у себя неуязвимость. Стоим на вытянутую руку. Ладно, ловим. Сейчас перезарядку сделаем. Смотрите, вот вам джинкс. Юшка, Ешка. Все, горит. Смотрите, как она сгорает просто моментально. Можно автоатакой ее добить. Все, сгорело. Весь гайд. Пользуйтесь.